Нас снимают. Это все ракет. Так что сегодня, готов, Господи? да, Господи, так все, конечно, занесло. Сказали, сейчас и у меня будут брать интервью. Немножко нервничаю, но это интересно. No, no, no, no. Yo quiero que estés, estés a la cámara. No, el micrófono. Ah, el micrófono. ¿El, micrófono? ¿El, micrófono? ¿El, micrófono? ¿El micrófono? Eso es, eso es. Bueno, la primera pregunta es que nos digan eh, en Ucrania que, bueno, quiénes son, cuántos años tienen y dónde vivían en Ucrania. Soy de Cuéntanos cómo salieron de, de allí, de Ucrania. И как Мадрид, и как пожалуйста, как вы добрались со своего города, до какой границы, и потом, как попали в Мы пересекли э, на границе с Молдавией. Затем мы поехали, э, созвонили со знакомыми в Венгрии. Они нас приютили на две ночи, э, тоже, чтобы можно было отдохнуть, потому что на границе с Румынией тоже очередь там около 8 часов была, на границе с Венгрией было 6 часов была очередь. И после того, как мы отдохнули в Венгрии, и мы уже поехали сюда, в сторону Мадрида. Всего дорога заняла, мы выехали äh, в понедельник, äh, вот в той неделе. А приехали сюда в среду. Вот, вот это, то есть всего 7-10 дней заняла полностью дорого. Пара Егара Тиско Касси Диздиас. Пара Егар Компартамента А Мадрида СТОТЕ. Сейчас уже есть ресурсы, где готовы помогать в разных странах. И мы списались с местной девочка, Ракей, она нам э, испанка, она готова была нас принять на одну ночь, и на утро я, мы с ней переписывались, я язык не знаю, к сожалению, переписываю через Google краслэ, и, и я ей написал, что мы переночим ночь, потому что приезжаем вечером, а утром пойдем в Красный Крест. И пока мы были в дороге... Она попросила у нас ксерокопию паспортов, мы все это отправили и буквально, то, не доезжая до Магрита, наверное, километров в 200. Она сказала, что ее захопила, у вас разный приезжайте встретиться. Mm -hmm. Я и локацию на этот sí. И это, это, чика, мой это, это, это, это, документацию. И, интересно, я уже си скибила на дождиас, но мандарон суш посапорты, и я здесь скиблю, что и И Из-за это я отдельно огромное человеческое спасибо. И и как Что для вас в Испании, отеле? Что для вас делает, конкретно для вашей семьи Траснокрест? Вот, mm -hmm. mm -hmm. Можно я скажу? Mm -hmm. Мне кажется, все. Мы точно ехали, не рассчитывали. Мы хотели в Испанию. Мы здесь два года назад отдыхали, но отдыхали на юге Испании. Нам очень понравился. В первую очередь люди, которые здесь проживают. И, ну, конечно, эту да, у нас не было сомнений, что мы хотим в Испанию переехать, но мы не знали, куда. Благодаря Роке или Красному Кресту, но ну, я не ожидала, что вообще нам, нам дали все. Я не могу сказать, что мы в чем-то нуждаемся. Мы в чем не нуждаемся. Мне кажется, даже больше, чем могли бы убрать. Потише, потише, пожалуйста, не кричи. И como вы организовываете вот да? вот, время здесь? Вы уже 4-5 дней здесь. Как вы организовываете время и как вы уже записался, а завтра поедет... Какой-то склад, который подготавливает одежду, и самые необходимые вещи для помощи Украину. Чтобы... Для... Для... Мы в основном у вот, нас приехало две семьи, там детки, мы стараемся как-то максимально быть с детьми и начали уже понемножку, вот приносит очень хорошие детские книги сюда, и мы утро у нас после. Dice que el marido desde primer día es voluntario in un sitio donde los ucranianos recogen la ropa y comida para Ucrania. Entonces está ayudando. Y ella y otra mamá con también con los niños juntos después del desayuno están estudiando español с лёш массажем предложил проблемы спиной бесплатно по массажирую Су маридо эс профессионал он офис ё аки алюш ретухиадо шмасаж Гратис. Вот. Смотрите же новости, естественно, как там все проистекает, там у вас кто-то, Есть, у нас родители остались, родители мужа, моя мама тоже. Моя мама живет с моим братом в большом доме, где-то 250 квадратных метров, этот дом полностью заселен. Наверное, человек 18, она говорит, три или четыре семьи, которые из ближайших городов приезжают, у них есть подвал, они прячутся. И вот три дня назад наш город, который вроде бы как казался достаточно защищенным и мирным, прилетело три ракеты, и как раз в Фале, в том месте, где живут наши ракеты. Да, в этом районе, слава Богу, все живы. Как вы переживаете все Каждый день мы с родными плачем. Потому что сейчас, когда понимаешь, что родные там остались, меня мама всегда спрашивает, дочка, как у тебя дела? Не стыдно ответить, потому что здесь у меня... Ну, я не знаю, я не знаю, я не рассчитываю такой прием, а мама там... С родителями очень сложно, они живут с утра, но они, мне кажется, уже привыкли к этому, потому что мама говорит сирена постоянно, и мы уже перестали прятаться в подхал. Уже начинает приходить адаптация, и начинаешь приходить, потихоньку. и это очень тяжело, каждый день тяжело общаться. Что ждут в будущем? Какие expectativas у вас есть от этого конфликта? Вот этот конфликт, который сейчас происходит, скажите, пожалуйста, будет а будущее. Может ну, а ответить? Я не вижу будущего. Потому что я ну, будущее, к сожалению, в стране, в которой мы жили, которая нам нравилась, и в которой мы, конечно, планировали воспитывать своих детей. Но сейчас я не вижу, потому что то утро, которое вот нас побудило собрать и уехать, когда. Живем недалеко от аэропорта, и там начались обстрелы, и у нас просто. Первый день ракета пришла была... вот, 5 начали... километров от нас И дети, конечно, проснутся и говорят, мама, что это такое? война, потому что я стараюсь всегда честно изучить детям. И у них такой страх, и я поняла, что я не хочу, чтобы мои дети жили в страхе. Я потом просто этот страх никак ничем не смогу убрать. Это как на подсознании, подсознание, подсознание всю жизнь. я понимала, что единственная моя задача, что я могу сделать, это спасти своих детей, иначе я себе никогда не прощу. Диск, эль футуру, нобе, пара наго, пара су паиски, керен и пенсаван, эдукар, суших, en su país, eh, con todas las costumbres que ellos tienen, pero dice cuando desayunando, eh, viven al lado del aeropuerto, desayunando en la cocina, con toda la familia, dice, empezaron a bombardear el aeropuerto y una bomba cayó cinco kilómetros de su casa. Entonces, con ruido y temblor de casa, los niños empezaron a preguntar Mamá, ¿qué es esto? Y dice yo, como digo siempre la verdad, he dicho niños es la guerra Y luego yo he pensado que en el subconsciente de los niños Queda grabado este miedo y quiero liberarles de este miedo Y quiero que crezcan en otro sitio Entonces, después de esta bomba Nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros Él nosotros nosotros nosotros nosotros Конечно же, у вас есть друзья, которые там остались, которые, ну, скажем, обязаны заниматься, сражаться, помогать и так далее. Как вы себя чувствуете, скорее всего, после как, конечно же, у там ваши друзья и ваша связей? Мы поддерживаем общение с нашими друзьями, тоже приписываемся. И, конечно, практически все женщины хотят уехать, вывести свою семью, но понимают, что мужчину не выпустят, и они остаются рядом со своими мужьями. Но вот в нашем окружении эти семьи, с которыми мы знакомы, дружим, они не готовы брать ружье в руки и убивать. Если взять ружье в руки, это значит, нужно уже стрелять. Не готовы убивать наши друзья. Они помогают. Кто-то прошел курсы волонтера по оказанию первой помощи, будет оказывать первую помощь. Кто-то помогает вот на фермах, готовят идут, тушенки я приду. не Мама Мама не спеши, сейчас будет работать. А, да, да, малета, да. Потому что в нашем стране дети идут в школу в наруках, как и Я думаю, что... еще если это интересно. а, а, вот это вот дом наш, мы жили, где вот колярчик. Здесь коляточка. есть место, касса, Доброе, может быть, да. Барс. Канал телевизионный, а он говорит, что, поскольку выступают только женщины, может выступить только вот, Да, да, если я пойду с детьми, то... Да, да, сейчас. Да, он сейчас, в городе, здесь. Да, я себя позаду. Что делать? Я выйду к уже, Так, подожди, а ты уже все? Меня...